Доброго времени всем! Буквально вчера мой партнер из Италии предложил мне продвигать в России абсолютно революционный маркетинг. И это буквально ошеломило меня. Я подключился и я понял как это работает. Мой сегодняшний сон был нарушен, честно говоря, я не смог долго уснуть. И вот сейчас я уже рассказываю об этом вам. Платформа называется Гром Трона. Это глобальная платформа крипто токенов нового поколения. Платформа не имеет директора, менеджера или владельца, она полностью автономна. Есть только один создатель платформы и только он может вносить улучшения в любое время. В большинстве современных проектов структура всегда небезопасна. Ваши деньги могут быть украдены или оставлены в руках других людей. Столкнувшись с отсутствием прозрачности, постоянно переменными управленческими решениями, есть риск с задержкой выплат. И техническая команда гром учитывая все эти потенциальные ошибки создала этот проект что отличает этот проект от остальных mlm компаний во первых проект работает на блокчейн после того как ваша учетная запись создана ее невозможно удалить или уничтожить на процесс выплат нельзя повлиять заморозить ваши транзакции или каким-либо способом украсть ваши деньги а магия автоматического выкупа делает эту систему очень-очень уникальной. Далее я расскажу об этом более подробно. Но сейчас э, хотелось бы остановиться на преимуществах, э, подключиться к этой платформе. Основные преимущества подключиться к этой платформе в том, что это 100% безопасно и надежно. Для вас это будет легкий старт. Вы получаете бесплатные токены громтрона при покупке любого пакета. Также мы используем алгоритм мгновенных выплат и абсолютно новую модель вознаграждений партнеров сообщества. Вывод мгновенный на ваш личный кошелек. Вы можете получить доступ к веб-сайту через свой телефон, компьютер или планшет. и Он 100% прозрачен и вы можете... Проверять любую транзакцию в блокчейн Партнерская программа работает таким образом Чтобы быть устойчивой даже при очень большом количестве участников Реферальные комиссии мгновенно выплачиваются на ваш кошелек Давайте разберем какие есть пакеты и что мы за них получаем Бронзовый пакет стоит 400 монет Трон. Это по курсу сегодня если считать Трон 10 центов Это около 3000 рублей И с покупкой пакета вы получите 400 токенов гром трона Серебряный пакет стоит 800 монет трона и за этот пакет вы получаете 800 токенов TTT. Золотой пакет, цена 1200 трон, получаете 1200 ТТТ. Сапфировый пакет, цена 1600 трон, получаете 1600 ТТТ токенов. За 2000 монет трон вы подключаете пакет изумруд и получаете 2000 наших токенов гром трона. Пакет рубин стоит уже 2400 тронов, за который вы получите 2400 токенов ТТТ. Вы получаете бесплатные токены гром трона, токены ТТТ в сапфировке ответствии с суммой вашего пакета участия. Все деньги от покупки пакетов идут участникам проекта 100% в сеть. 40% капитала пойдут на выплаты по уровням сообщества. Назовем его пассивным доходом. И 60% уйдут на очень уникальный уровень рефералов, то есть структуру комиссионных маркетинговых вознаграждений. Как я уже говорил, маркетинг тут просто уникальный. Мы создаем одну линию сообщества. Не нужно путать нас с какой-либо живой очередью. Нет никакого сходства с этим. Когда вы присоединяетесь к проекту Гром Трона, например, в сообществе уже есть 5000 участников, то вы становитесь 5000 первым. Следующий, кто придет за вами, неважно, вы его спонсировали, или кто-либо из 4999 участников, которые подключились до вас, этот человек займет 5000 второе место, следующий 5000 тысяч третье и так далее до бесконечности. Так что если есть 50 тысяч участников, то следующая тысяча человек попадет под вас. Как только мы достигнем миллиона участников и скажем вы присоединитесь в первые 50 тысяч участников, это значит, что весь этот миллион новых партнеров будет помогать вам и каждому человеку ниже вас достичь своих целей внутри этой удивительной компании. Теперь я собираюсь объяснить первый вид дохода, а называется он вознаграждение сообщества. Вы получаете 1% от покупки пакета или автоматического выкупа на 20 уровней вверх и 20 уровней вниз. Вы уже слышали от меня про автоматический выкуп, об этом я расскажу далее. Но сначала я покажу второй вид дохода реферальной выплаты вашей команде. Это очень-очень круто, потому что вы не ограничены, как другие системы, в ваших реферальных выплатах. Вы можете представлять неограниченное число людей и будете получать 20% от покупки пакета вашей первой линии. Когда они представят кого-то, кто купит пакет, кто будет вашей второй линии, вы заработаете 5% комиссионных. С третьей, четвертой и пятой линии вы получаете также по 5% реферальных выплат. С 6 и седьмой линии выплаты составят 10%. Итого с 7 уровней в общей сложности вы получаете 60% реферальных вознаграждений от 100% выплат в сеть. На 7 линий в глубину и на неограниченное количество партнеров в ширину. На этой презентации нам не хватит времени объяснить все тонкости, Доходы от вознаграждений сообщества и автоматического выкупа зависят от пакета, который вы приобретаете. Ранее я уже говорил, что участники выстраиваются в одну линию, независимо кто их представитель. На бронзовом пакете вы получаете с 10 уровней вверх и с 10 уровней вниз вознаграждений сообщества. Серебряный пакет дает вам 12 уровней вверх и 12 вниз. Золотой 14 вверх и 14 вниз. Пакет Sapphire платит 16 уровней вверх и 16 уровней вниз соответственно. Изумрудный пакет 18 уровней вверх вниз и рубиновый пакет выплачивает на 20 уровней вверх и 20 уровней вниз партнерского вознаграждения сообщества. А Вы будете получать 1% от вознаграждений, даже если сами не представили ни одного партнера. Для активации активной реферальной программы, тут вы уже должны представить минимум 5 человек, чтобы иметь возможность зарабатывать на всех 7 уровнях. О чем это я? Если вы представили одного человека, вы будете зарабатывать только с 4 уровней реферальной программы. Если вы представили двух человек, вы сможете получать комиссионные с пяти уровней. Когда вы представили трех, 4 человек, вы можете зарабатывать с 6 уровней. Поэтому, чтобы открыть все поколения до седьмого уровня, вам нужно ввести в проект как минимум 5 новых участников. Подключите 5 прямых партнеров, которые приобрели любой пакет, и ваш потенциал прибыли будет буквально неограничен. Многие участники сказали... Мне, что я не могу представить так много новых партнеров. Я не умею приглашать. Я не рекрутер. Тогда этот бизнес для вас. Добро пожаловать. Купите себе больше пакетов и получайте вознаграждение сообщества на полном пассиве. Есть очень справедливая возможность, чтобы получать вознаграждение сообщества пассивно. Но чем больше людей вы направите и чем больше числу партнеров в своей команды вы поможете, тем больше и быстрее вы будете зарабатывать. Итак, что означает этот пример? Из расчета, что в вашей первой линии есть 5 человек, и каждый из них посоветует своих 5 партнеров, и они сделают так же и так с каждое звено до седьмого уровня в глубину. И если они повторно купят только 100 тронов, то всего за один день вы заработаете 781 200 тронов. Я считаю это абсолютно потрясающая возможность. Это только за один день и это не единожды. Каждый день ваши партнеры покупают на 100 тронов, вы получаете 781 200 тронов. Поэтому если у вас есть доступный трон внутри вашего кошелька, используйте его, чтобы получать вознаграждение либо от приглашения новых партнеров, либо от верхнего и нижнего уровня сообщества, где вы также можете зарабатывать хорошие комиссионные. Если кошелька нет, зарегистрируйте трон кошелек, узнаете об этом больше, на YouTube полно видео об этом. Купите минимальный пакет и посмотрите, что из этого выйдет. Ведь магия автоматического выкупа делает нашу систему очень и очень уникальной. Когда вы делаете вывод, допустим у вас есть 2000 тронов, половина 1000 монет трон пойдут прямо в ваш кошелек, а вторая половина 1000 трон пойдут на автоматический выкуп. То есть эти троны возвращаются к сообществу и снова разделяются на 60 и 40%. 60% направляется на реферальную программу, а 40% идет на вознаграждение по 20 уровням вверх и вниз. Поэтому мы возвращаем деньги в систему каждый раз и это и есть автоматический выкуп или повторный покупка. Помните предыдущий слайд, в котором я рассказывал о повторной покупке, во что это может превратиться? Вот что это объясняет. Представьте, что вы можете зарабатывать на ежедневной основе просто потому, что некоторые члены вашей команды собираются вывести заработанные деньги. У меня все. Большое спасибо от меня за просмотр этой презентации. Реферальную ссылку найдете в описании. Также в описании вы найдете пошаговую инструкцию с картинками, как подключиться к этому проекту.